Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как изготовить очень полезную в нынешнее время самоделку. Самоделка очень проста и может быть повторена абсолютно каждым. Весь монтаж для упрощения и ускорения сборки я произведу на небольшом отрезке фанеры. Посредством винтов М3 фиксирую два небольших уголка. С помощью клея закрепляю небольшую климную колодку. Транзистор закрепляю с помощью винтайм 3 и соответствующей гайки. В свою очередь электромагнитное реле фиксирую с помощью двустороннего скотча. каких-либо вибраций или нагрузок устройство испытывать не будет, поэтому такого крепежа вполне достаточно. Осуществляю монтаж согласно схеме. Схема очень проста и может, может быть реализована абсолютно каждым мастером-самодельщиком. Питание устройства будет осуществляться с помощью блока питания с выходным напряжением 12 вольт. И Изготавливать его самостоятельно нецелесообразно. Сейчас они очень доступны и в плане цены, и в плане ассортимента. Продеваю провод с вилкой в отверстие и фиксирую его от вероятного выскакивания. Припавиваю провода и закрепляю блок питания с помощью двухстороннего скотча. Устанавливаю и непосредственно само наше устройство. На верхнюю крышку устанавливаю розетку. Розетка изготовлена из обыкновенного переходника со стандартной привычной советской вилки на евро также устанавливаю переменный резистор к розетке сразу же припаиваю провода с помощью саморезов скрепляю все в единое целое Для более привлекательного внешнего вида и для того, чтобы впоследствии было понятно, что за устройство, изготовил небольшой ярлык, ярлычок. Надписи выделяю черной краской. Итак, что же это за устройство? А это устройство задержки включения. В моей стране сейчас тяжелые времена по известным причинам. Отключают электрическую энергию и в момент включения, как известно, существует наибольший риск ее повреждения. Это же устройство включает нагрузку спустя некоторое время. Спустя время, которое мы можем задать с помощью вот этого резистора. Для большей наглядности демонстрации работы подключу к устройству бормашину. Сразу же включаю ее и подключаю прибор в электрическую сеть. Напряжение на входе появилось. Сейчас должен должно сработать реле и включиться двигатель. Длительность задержки в некоторых пределах, можно регулировать с помощью переменного резистора. Вот таким простым способом, и изготовив это простое устройство, можно защитить свою аппаратуру от перенапряжения. Конечно, допустим, для телевизора это самое перенапряжение может быть не столь критично. А вот, например, для холодильника, который подключен в электрическую сеть постоянно. И особенно учитывая тот факт, что напряжение появляется и пропадает, например, каждые два часа. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку, но посрам. Пока.